Дамы и господа, добро пожаловать в Радиатор Спрингс, где жизнь так кипит, что только за новостями и подпивой. Вот прям за моим задним бампером Молния МакКвин, мой хороший друг, собирается строить новый гоночный штаб. Но это еще что? Скоро у нас будет собственный стадион. Мы будем следить за развитием событий. А сейчас по а самой наиглавнейшей новости гонщики со всего мира уже съезжаются к нам, чтобы впервые сразиться за международный кубок Радиатор Спрингс. Как там Нит. Нетер, Митер Шмиттер. Мэтр Нейшн, <свят> потрясайся! У нас в гостях настоящие профи из Германии, Японии, Италии. В общем, таких мест, все только по ящику увидишь. Вас ждет неделя гонок и помятых крыльев. Скучно не будет, короче говоря, оставайтесь с нами. <свят> <свят> да чтоб тебе. <свят> О, эй! Вы хоть знаете, что едете по встрече? Да, да, конечно. Извините, я все никак не могу привыкнуть, понимаете? У нас в Англии ли либо... вас... О боже, но вы ведь молния Маквин. Так? Фантастика. Первый день в городе уже встретить легенду гонок. Вот это да. Кому рассказать ни за что не поверят. Послушайте. Э... Э -э, Филипп. Да, Филипп. Чтобы не портить ваш отпуск, давайте потренируемся ездить по правой стороне. Хорошо? Урок мастерства от самого молнии Маквина. Мои друзья наверняка сойдут с ума от зависти. Это вовсе не урок, это лишь... Ну... Молния Маквин дает часть уроки. И я тоже хочу, мистер Маквин. Привет, Фред. Он меня помнит. Чумачайки, он помнит, как меня зовут. Вот этот парень. О, да, да! Он только что спас меня от верной смерти! Но не стоит преувеличивать. Прям, Эй! Чего вы тут стали? Не пройти, не проехать. Простите, док, мы тут... Это... Это... легендарный Хадсон Хорнет! Тот самый Хадсон Хорнет! А еще я местный доктор, так что остынь немного. Того и гляди закипишь. а Лечить-то мне... О, лечиться у самого Хорнота. О, а это что тут такое? Никак гонка намечается. Гонка, да, с Молнией Маквином и легендарным Хатсоном Хорнтом. А что, неплохая идея. Вот еще выдумал. Да ладно, Док, хоть движок прогреем, все равно не догонят. Мы еще к этому вернемся. Эй, вы что-то прямо на себя не похожи Шины, что ли, поменяли? Ух ты, отличный а -а -а. прикид Сходите к Рамону, он вам такую молнию подрисует Совсем как я, мульти Джованни! Бонжорно, друг мой О, Он назвал меня другом Добрый день, Джованни. Меня зовут Молния. Рад познакомиться, сеньор. Приятно, что вы взяли мой костюм за образец. Простите, не понял. Я Молния Маккуин. Я и сам известный гонщик. Ах, вот как! Вы тот самый Молния Маккуин. мама мия! И как я сразу не догадался, как говорят у нас в Италии, ступидо! Давно мечтал встретиться с вами на треке. Правда? Вот это да. Жду не дождусь начала гонок. Сразиться с вами для меня будет большой честью. Уже считаю часы. А почему бы нам не размяться прямо сейчас? Ну что, погоняем? Конечно, фантастику. Ты слышал, Луиджи? Он мой поклонник. У. Ну что, ребята, айда ко мне в команду. И что они находят в этих итальянских тачках? Почему я? С дороги, пожалуйста! Ограничение, классный видок и... О, да, первое место! Чего же еще желать? В чем дело, шериф? Ограничение скорости 40 километров, а этот чертов лихач гнал по 200. Вот в чем дело. Я гонщик. Я разгоняюсь до 120 за 2 секунды. Я не могу ползти как трактор. У вас тут есть вообще хоть один автобан? Вот-вот, автобан видишь ли ему подавать. Я ему штраф, он возьми и распишись на нем. Тоже мне звезда автографы раздавать. Я Отто фон Фассенботом, знаменитый гонщик. Я приехал на гонку. Хотя какие тут гонки. Вот что, шериф, отпустите-ка этого Отто со мной. Я присмотрю за ним, будьте спокойны. Ну что, Отто, по три круга? Не слишком ли просто? Я участник Лекарс, где каждая гонка минимум сутки. О, сутки это слишком. Давай для начала три круга. Поехали с нами! Сирену включишь! Это же классно! База! База! Я второй! Выезжаю! Разок за фанатов! Спасибо. Я буду тут всю день. На, да, цвет неплохой. Дороги, пожалуйста. Почему так медленно? Уже нет предела с холости. ho <laughs> тут круче всех? Развлечение, классный видок и... О да, первое место! Чего же еще желать? Но мало, давай еще раз. Как опять? Гоняться я люблю, но не целый же день. А город посмотреть? Зачем смотреть? Я приехал на гонку. Да, но разве ты не хочешь привезти домой сувенир? У тебя там в Германии девушка есть? О, oh, я. Yeah. Ее зовут Гретхен. Ну вот. Видишь, как же ты вернешься домой без подарка для Гретхен? Да какие ваши дре подарки? Ну не скажи. У нас замечательная сувенирная лавочка у Лизи. Найдешь там все, что душе угодно. Просто скажи, что ты от молнии. Данкишан молния. И обязательно порасспроси старушку о Стэнли. И о старых добрых временах. И о том, что сейчас уже все не так. Отослал его к Лизе, да? Ну да. А, это надолго. Ну да. О, здравствуй, друг мой. Тебе нужны мои шины? Да, у тебя не осталось тех огромных, как на монстра. Mm. Гуидо, большие шины, где они? Ну, Гуидо, такие большие, очень большие. Мальдетто, дьяволу, они же не могли сами собой уехать. Гуидо бестолковый. Скузи, э, небольшие проблемы. Ничего, вряд ли недалеко укатились. Пойду поищу. Белиссимо, возвращайся, мы снова сделаем тебя грандиссимо и фортисимо. То есть, еще больше и сильнее, да? Я так и сказал, большиссимо и сильнисимо.